Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Почему ошибся военный аналитик? Рационального мира уже нет, как мы с вами понимаем. Хочу, чтобы сегодня вы посмотрели это короткое видео нашего военного эксперта, который считал, что войну с Украиной могут начать только безумцы. Означает ли это, что мы на пороге нового миропорядка? Да. Каким он будет, и какое место в нем займут протестантские церкви? Основной вопрос – Давайте поразмышляем об этом в комментариях. По-прежнему мы открыты для любого мнения и приветствуем обоснованную критику. Но призываем при этом не прибегать к оскорблению. Полезного просмотра и благослови всех Господь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте наши видео и поддержите нас молитвенно и финансово. За все благодарим. Может ли власть России начать открытые военные действия в Украине? Чем такой военный конфликт может обернуться для сторон? Я думаю, что, во-первых, такой войны не должно быть. Во-вторых, я не вижу вероятности этой войны, в принципе. Вот. Если только Украина нападет на Донбасс, используя вот то, что сейчас перемирие, и под давлением нашего народа президент вынужден будет защитить Донбасс, вот. скорее защитить себя, чтобы не потерять кресло, как это было в Крыму, почему Крым был освобожден. Вот. Вот, то есть только одна причина, я вижу, если Украина прервет вот это вот, во, использует вот это вот перемирие, которое сейчас разведение сторон, чтобы захватить Донбасс, там начнется реальное кровопролитие. Каковы перспективы победить у сторон? Как, на ваш взгляд, выглядит паритет сил? Ну, паритет сил рассматривать, во-первых, Россия. Как сказать, во-первых, Россия – это ядерная держава. Пусть это немножко не к месту сказано, то, что Россия имеет стратегическое ядерное оружие, и это уже говорит, что в любой ядерной войне, то есть Россия выиграет мгновенно. Но вы же прекрасно понимаете, что Украина – это часть России, фактически. Ну, вот, никто этого не будет делать против братского народа. Ну, вот. А если взять политет вооруженных сил, ну, сами подумайте, в России имеет... Вооруженные силы чуть меньше 900 тысяч сейчас вооруженных сил. Украина 225 тысяч где-то имеет вооруженных сил. Намного хуже вооруженных, намного хуже оснащенных. Хоть там им и помогали, вот. но перевес совершенно не в пользу Украины. Вот. Если говорить о стратегической ситуации, если, например, такое случилось, я не буду говорить, такой войны не должно быть. Но если бы такое даже случилось, то, ну, фактически, развитие событий Украина мгновенно осталась бы без ВВС своих, мгновенно осталась без зенитных комплексов, и все, и дальше ее просто раздавили бы. Ну, вот. И, во-вторых, там появилась бы огромная пятая колонна, и все это подошло в гражданскую войну на Украине. Это однозначно было бы. Поэтому я даже такой вариант не хочу рассматривать, чтобы война Украины с Россией произошла. Тем более сейчас Дональд Трамп вот, ну, конкретно отказал Украине в военной помощи. То есть он не хочет быть как бы, родоначальником каких-то конфликтов между Россией и Украиной. Поэтому я не допускаю такой мысли, чтобы такая война произошла. Если эта война произошла, то с обоих сторон люди с ума сошли просто.